За счет хилатных осадителей, например, это этилендиамин диамин, ну а также гексоцианоферат и другие э, специальные соединения, э, было определено, что кости способны отдавать минеральный компонент с сохранением всех белковых структур. И на сегодня данный метод лег в основу э, промышленной деминерализации препаратов в частности, там, аллогенных препаратов при производстве материалов, которые позволяют за счет медленной деминерализации тиленодиаминготерацетатом сохранять абсолютно все пространственные структуры и биологические компоненты коллагеновых белков. Межклеточные вещества, конечно, в первую очередь я имею в виду морфогенетические белки, которые мы способны на сегодня выделять, из компактной кости в большом количестве, и используя в дальнейшем как индукторы роста новой ткани, или индукторы регенерации, или для восстановления утраченных структур при замещении дефектов. Если мы используем для этого более агрессивные среды, как, например, соляную кислоту или щелочь, то у нас наступает достаточно быстро депротеинизация. Не белки, они соединяются с анионом или катионом щелочи, переходит в другое состояние и теряет свою биологическую активность. Поэтому именно этиленодиаминтатрацетат, как буфер достаточно широкого диапазона, позволяет нам деминерализовать кость. И исследования, которые проводились в этом направлении, они все были посвящены изучению активности компактной кости. Именно в деминерализованном состоянии. Когда-то я использовал эту картинку для оформления каталога по костным материалам и один из коллег при личной встрече в ответ на то вот как вы считаете что такое изображено здесь мне сказал что это неудачный маркетинговый ход а я конечно со своей стороны закладывал сюда более глубокий смысл потому что хотел показать как соединяются между собой клетки костной ткани в ее компактной формации и взаимосвязи между сосудистым руслом, то есть вот опять же мы наблюдаем Гайверсов канал и сосуд внутри него, и плотную соединяющую между собой сеть костных клеток, объединенную по сути в единую структуру. Все клетки соединены между собой в э, сеть канальцами сначала плазматическими контактами, и в дальнейшем они оформляются и отделяются, Межклеточным веществом формируют такие плотные э, контакты. Сосуды бывают либо очень тонкие ма и маленькие, расположенные в толще компактной кости, то есть свободно расположены, чаще, конечно, это встречается в губчатой кости, а компактная кость по мере своего созревания, формирования и уплотнения из губчатой кости формирует целый гаверсов канал, внутри которого и будет расположен кровеносный сосуд. Именно хем один из. Великих ученых, написавших учебник по гистологии в 1983 году, объединив весь научный опыт фундаментальных исследований с 1930 -го года по 1983, вместе с Кормаком, это пара канадских исследователей, доказали, что эти сосуды действительно находятся в канале. Но, к сожалению, его имени не было присвоено никаких структур в организме или инструментов хирургических, Но так или иначе они, конечно, сделали огромный вклад. Что конкретно доказал ХЭМ? Что клетка, это микропрепарат клетки, компактной кости, в частично деминерализованном состоянии, о чем нам говорят, вот это наличие плазматических контактов, имеет взаимосвязь с сосудом. В одном случае здесь, в другом случае здесь. И сосуд всегда находится в канале. Так вот это расстояние является ключевой цифрой, Поддержание кости живой в минерализованном состоянии составляет она 0,1,02 02 мм. Ученая Хиггинс э, показала, что слизистая оболочка мочевого пузыря при пересадке в мышцу способствует образованию костной ткани. Поскольку костная линия является первичной и при наличии сосудистого питания кровеносного, то есть по факту наличия всех питательных веществ, она формирует... Э, образование новой костной структуры а поскольку в мышце ингибиторы кальцификации представлены в меньшем э, количестве несмотря на большое кровоснабжение то там гидроксиапатит кальция активно выпадает в состав минерализованного э, э, межклеточного вещества выгоняя оттуда влагу и поэтому мы наблюдали что в мышце которая активно кровоснабжена образуется именно костная структура после этого вслед за точечным, так называемым эктопическим, то есть находящимся вне э, костных структур в норме образования костной ткани, сразу наступает гемопоэс в этой зоне. И сосуды ведут параллельно созревание и развитие костных клеток, поддерживая их жизнеспособность. В 1952 году Хэм доказал, что остеоциты всегда-всегда-всегда лежат на расстоянии 0,1-0,2 мм от капилляра. Здесь представлены микропрепараты костной ткани компактной. Здесь представлены микропрепараты компактной кости, где мы видим уже характерную структуру. Это микропрепараты сосудистого русла, артериола и венула, находящиеся в толще межклеточного вещества. А это сосуд, который расположен в толще губчатой кости. Поэтому он находится в свободном состоянии. Здесь мы видим эритроциты и лейкоциты. А это тромбоциты. Вот они в таком состоянии, интересно, находятся. Это ключевая цифра поддержания костной ткани в норме, в живом состоянии. Поэтому, когда мы думаем о регенерации в клинической практике, наша главная задача, это третий момент, который я хотел бы на сегодня зафиксировать. Наша задача создавать вот эту цифру кровоснабжения во всем объеме замещаемого дефекта. И только тогда при наличии сосудистого питания и его повторного восстановления и будет наступать регенерация. Цит, которая отделена от межклеточного вещества, но сохранила все свои плазматические контакты для демонстрации, микропрепарат, сканирующий ультрамикроскопии. Низкого разрешения, на сегодня, конечно же, мы можем делать препараты более и высокого качества, но она четко демонстрирует, какое большое количество контактов соединяет одну клетку между собой, формируя плотную единую сеть. Вот этот механизм описывает канальцевый транспорт. То есть, находясь на расстоянии 0,1-0,2 мм, клетка, соединенная с сосудом, способна передавать другим клеткам через канальцы все необходимые для жизнедеятельности питательные вещества. И поддерживать соседние клетки также в живом состоянии, как и происходит в компактной кости. Именно вот эта плотная трехмерная сеть, обеспечивающая взаимодействие с сосудом, хотя бы даже с маленьким одним капилляром. Остеоциты компактной кости, конечно же, все время должны получать кислород и питательные вещества. И только те, которые находятся близки к кровеносным сосудам, выживают. Исходя из этой позиции, есть... Одно глубокое маркетинговое заблуждение – это использование инструментов, которые соскребают компактную кость, которую в дальнейшем используют пластический, как пластический материал. Но за неимением больше ничего, конечно же, мы можем так делать. Но смысла для регенерации в этом никакого нет, потому что вся компактная кость она представлена в основном межклеточным веществом. И жизнеспособных клеток регенерации, мезонхимальных там нет. Второе, компактная кость образуется из губчатой кости путем многократного уплотнения. Поэтому, конечно же, все клетки там находятся в достаточно ну, уставшем состоянии, не неспособном к регенерации. Это микропрепарат сканирующей ультрамикроскопии, где э, изображен остеобласт, активный, недавно дифференцировавшийся из э, вот этой фиолетовой красивой э, мезохимальной клетки. Это, об этом нам говорит э, сама форма его и то количество межклеточного вещества, которое он успел выделить за это время. Но во все стороны мы наблюдаем формирование плазматических контактов. Он ищет ими живые клетки, э, распространяя их во все стороны по поверхности межклеточного вещества, э, находя, э, находясь в поисках кровеносных сосудов, которые есть здесь или плазматических контактов с клетками, которые питаются кровеносными сосудами. При этом кость растет только оппозиционным ростом, то есть она не делится интерстициально. Во-первых, потому что межклеточное вещество все находится в минерализованном состоянии, и второе, рост кости способен, то есть регенерация костной ткани способна только на поверхности уже существующей кости. Именно по этим причинам, поэтому нам везде будет нужна живая васкуляризованная, жизнеспособная, э, губчатая кость способ, да, активная к регенерации. Ну и поскольку матрикс кальцинирован да, я сказал, э, э, деление клеток костных оно невозможно, это запрограммированный генетический механизм.